Какая же банальная вставочка. Какое же банальное начало, я хотел сказать. Короче, снова здрасте. Мы тут вот вдвоем опять решили кое-куда поехать. Да-да. И опять решается. спонтанное решение. В первый раз с тобой в Сургут, и Я надеюсь, вы видели это. И, да, не удивляйтесь, у меня в комнате стоит холодильник с принцесской, с балериной на нем. Да, неважно белосимый, короче белосимый. да и как вы можете заметить я, я думаю, вы это уже видели и в том влоге короче вот сумка мы сейчас будем собирать вещи через бля, сколько время время 4 часа утра в 13 30 мы отцу 13 33 мы отсюда отъезжаем и мы едем Барабанная дробь, если я не забуду вставить, Тюмень. В общем, то эта идея пришла к нам буквально вчера. Вот слово, ну, типа, 4 числа ночью. В час, где-то в первом часу ночи мы решили, и мы едем. В Тюмени я уже был с год, чуть больше года назад, но тогда я ничего не снимал, потому что я был там зимой, но если кто-то видел в Инстаграме, а... У меня были фотки оттуда, истории до сих пор остались в актуальном Вот поэтому инста в посылке в описании переходите там, вот, туда, вот, смотрите mm -hmm. Ну это подписывайтесь, да? Вот Ну и пока что я покручусь на кресле Вот в общем пока что это все, что я могу вам сказать Потому что мы сейчас начнем собирать вещи Через 100 Это если посчитать сколько нам осталось до поезда Около 9 часов, то есть через примерно 9 часов мы поедем на поезд. 4 утра, напоминаю, нам вставать еще с утра, надо закупиться харчиком в поезд. Вот, поэтому все, и банальный переход. Короче, время пол-одиннадцатого, и мы, типа, перед поездом страдаем вот с этим ебанатиком, вот это, Где, <с <Cube> да, <с, <Infants> с этим ебанатиком, <г sayin> e> ты вот, вот, <г sayin> e> ты мне дашь сказать, нет, yeah. вообще, ну что это за, ну, e, за пиздец, ты зальщины. пошел нахер, вообще, я Когда тебя сожгуща, тварь, короче, сейчас вы увидите, чем мы занимались, в 10 утра перед тем как уехать в тюмень вот с ним вот короче ребят мы тут решили позвонить на номер телефона который написан на пачке сигарет это если что вот этот вот номер вот он тут наверное где-нибудь будет на экране не знаю я его запишу или нет и короче ребят это дисклеймер в данном отрезке видео будет присутствовать употребление табачного изделия, то есть курение сигареты. Поэтому я постараюсь как-нибудь это замазать, но я предупреждаю, курение вредит вашему здоровью, не курите, берегите себя и своих близких, и все такое, и т.д. и т.п. Уже как Малахов говорю, короче. В общем, видос у нас получился на 20 с лишним минут, поэтому я постараюсь его как-нибудь обрезать, и если что, наверное, просто потом... Полный видос залью с доступом по ссылке, вот, и если чё, то ссылка будет внизу, там вы сможете посмотреть полный 23-минутный что-ли видос, вот, Но ну а пока мы до сих пор собираемся на ну, поезд, в общем, смотрите видос, смотрите момент, да, вот, я спать хочу пить дядя. Смотрите, там, а, да, я так понимаю, что готовы прям сегодня да, начинать? сильное желание представить у вас уже однозначно хорошо давайте прямо сегодня вы меня убедили сегодня отлично смотрите наши консультанты на какое-то время важно чтобы вы находились один вас никто не отвлекал и вы не курили во время нашей консультации такой такая возможность сейчас есть да конечно отлично я вас поспрашиваю немножко чтобы сориентироваться у вас как раз вашего курения, в степени независимости угу. э, да и исходя из этого вот, дам вам рекомендации а что сколько вам лет Ну что, ребята, история повторяется, мы снова идем на ЖД, точнее снова идем по поезду, только уже не в вечернее время, а в дневное, и снег, на мне висит охрененно огромная сумка, ну как бы она чуть поменьше, той, с которой я ехал в Омск, но все же тоже тяжеленькая, плюс еще сумка на плечах, рюкзак. И мы идем в жопу поезда. Ну что, ребят, мы сели в поезд. И что неудивительно, опять Прости, самое дальние возле туалета, верхние, только на этот раз... Э, вот оно, вот. Будет не вот на этой вот полке, а вот на вот той вот боковой. А все почему? Потому что дешевле места не было. М да. И, ой, мне еще что интересно стало. Э, тут же есть... А, она закрыта. Понятно. Короче, ну, типа... Не Нет, вот, вот это вот закрыто. Там же окошко есть на... Типа, это последний не, вагон. Не во всех. Блин. Оно обычно, когда вот так вот выходишь, короче... Там же там. был. Оно здесь вот должно как раз быть, это окошко. Я когда ездила, попала в вагон. Короче, не ЖД есть, а есть ТКС... Да, это это частные погоды получается. Вот помнишь, я, я там, короче, фотку делала, Максу показывала. Там клево. но я билеты не. Почему-то я не могу никогда найти на ТКС билеты. Это прям парадокс. Хотя вот у меня друг ездил в командировку. Ему ТКС билеты И предоставили. Ну, ну, ну, короче, сейчас мы будем раз.. Раскладываться, расстилаться, все такое. Посидим, подождем, поедем, и завтра уже мы будем в Тюмени. Ну, шо, ребят, мы поехали, мы вот уже едем, собственно говоря. И через какой-то промежуток времени мы будем сначала в одном месте, потом в другом месте, потом в третьем месте, и т.д. и т.п. И так доедем до Тюмени. В общем, я долго записывать, наверное, в поезде не буду, потому что второй раз вот так вот мы едем, так что увидимся, ребят, наверное, в Тюмени уже. Я ваш сегодняшний оператор, сударь. Да? Да, немножечко. Это, это же первый звук? Да. Нам повезло. Нам очень повезло. Был снег. Ну как, он и сейчас здесь, но именно вот, вот, вот. Это снег? Это точно снег? Вот я тоже думаю. Это какие-то шмётки, блять, снега. Сейчас мы идем. Блин, я не знаю. Мы идем на вокзал. Вокзал. А оттуда звоним человеку. Будем его. Будем и едем к этому человеку. А, дочи, ребят, мы вышли на улицу в город уже, и у меня вопрос. Где, сука, снег? Где он? Почему приехал? его нету? Когда приехал из Нижневартовска, где снег? Где снег? Где, мать Ура! вашу, снег? Не, я там вижу где-то, впереди лежит немножко снега. Не, ну, типа, вот там, вот, в таких маленьких местах. Да, тут, типа... Вообще нет, я сюда приезжал зимой, здесь прям гора лежала, все во льду было, а сейчас охереть. Ну что в общем могу сказать, мы уже... Сколько? Почти три часа в Тюмени. Мы приехали к одному знакомому К другу друга, так сказать И посидели у него Сейчас мы едем туда, В этот здесь, В кристалл Вот Ждем автобус Блин, тут дома такие красивые, конечно, капец Не то, что в Артовске Там вообще жуть мы, короче, вышли на остановке, вот ну, там, где нам надо. И мы идем не совсем в ту сторону, потому что мы увидели Додж. Ну, типа, просто чтоб вы поняли. И она очень любит Додж, Ну, типа, он прям цасный такой. Я не вижу его, видно? Видно, да. Классный Додж. Черный, правда, было бы ему другой цвет, мне кажется, шел. Но он пиздат. Ладно, сейчас мы идем в в как она? Кристал там мы закупаемся едой и уже идем на хату. Да. Вот тот дом, короче, второй посередине. Это наш дом, в котором мы будем жить. Да, вот так вот. А сейчас мы идем на подземный прикол. Да. Вот. Спускаемся подвал. Ось, ось. Я в Омске был в подземке. Там подземка тоже прикольная такая Короче Да, я не знаю, что еще сказать У меня немножко переполняют эмоции, скажем так Я приехал второй раз в Тюмень И в этот раз я хотя бы начинал, начинаю снимать Я надеюсь, меня слышно, здесь музыка орет Вот Меня слу... Ладно. Я смысле сбился, короче, ладно, выйдем Зайдем в кристалл С кристаллом выйдем в Ашан там чувак на гитаре играет В общем, ребят, мы стоим возле дома, возле подъезда, и вы просто посмотрите, какой подъезд. Я вспоминаю подъезд, который находится в... у нас в городе, какой здесь, это капец. Короче, мы заехали, сейчас небольшой такой рум-тур вам устроил. Тут, короче, ванная. Вот. Ну, туалет я показывать не буду, это мне интересно. Кухня кухня вот типа холодос микроволновка чайник все как на кухне балкон сейчас я зайду на балкон и покажу вам вид из балкона так. ну, вот такой вот балкончик и собственно вот какой у нас выходит вид на метро и на Ленту и вот там вот Оп. ой как громко сразу стало вот там у нас Кристалл, вот такой вот вид, в принципе неплохо, это седьмой этаж, если что, ребят, да, вот так вот, ну и собственно комната, тут диван, кровать, диван, телек, <соскоп> <соскоп> она не такая мягкая, как могло казаться, <соскоп> это было больно, <соскоп> лошара, блин, ну, короче, вот так вот мы заехали, сейчас мы посидим там, пожрать приготовим, отдохнем и в путь туда, куда нам надо. Ну, мы вышли из дома, в общем, и сейчас мы едем, короче, как бы в батутку, но по пути мы заскочим в барбершоп. И нет, я не буду там стричься, даже не надейтесь. Мы подошли короче к барбершопу тут ют татухи еще и тут короче есть вот такие вот вот такие вот штучки которые есть в этих в, парикмахерских, в американских ладно все пошли пошли пошли вы она пошли, все пошли. ждет а тут меческая площадка хренеть я на такой полазил будь, будь я ребенком офигеть так она зашла и я за ней Короче, сейчас будет решаться судьба моих волос с помощью вот этой вот монетки. Орел, решка. Стригусь орел, не стригусь решкой. Не стригусь. Есть. Все. Судьба моих волос решена, я остаюсь при них. Ребят, мы, короче, зашли в City Mall. И тут, короче, плавают рыбки. Вот типа прямо посреди центра. Ну, почти посреди. Офигеть. Клево. Рыбка. Привет. Все, ребят, мы в батутном парке прыгаем. Вот он огромный такой. И тут как бы уже Лина прыгает. И сейчас буду прыгать, наверное, я. Тот немножко попрыгал на гимнастическом батуте, это короче вот такая вот сетка, он прям сетка натянут, И это очень твердая штука, я вам скажу, на очень сильно болят ноги после пары прыжков. После пары прыжков. А еще тут очень скользко. Да. Что же он сейчас будет делать? Нет, нет. И как? Я первый раз с такой высоты падал, прыгал, Ой, это господи. страшно. Очень, на самом деле. Очень страшно. Первый раз, ну, честно, да. Я еще думаю спиной может, но меня немножко перевернул, и я вот на вот это место упал. не на саму спину, но она очень мягкая. И типа вообще не чувствуется, не ни боль ничего. Так что типа, ну... Я вопреку, это может сравниться с ощущением а, свободного падения в аквапарке? Нет, там страшнее, там прям это резко происходит, а здесь, типа, ну ты сам ну ты готовишься и готовишь прыгаешь, себя, ну? да, и типа, вот, поэтому я, я бы приду еще, ну, попозже, а? вот. Ну, классно. Короче, ребят, я сейчас раздевалку зашел, я сейчас на эту камеру, да-да-да, опять на нее буду снимать себя. Пойду по канатной дороге, типа того. А вот это будет страшно. Шука! А дальше как? Это же пиздец. Пойдемте-ка мы, наверное, на складром или как это что называется, хоть наверх. Ну ладно. Погнали нахуй. Хорошо. А Летел что? <соспорядок> <Шо>? О. О! <соспорядок> я думаю, я сегодня буду вечером точно умирать. Потому что я уже дико устал. Руки и ноги неебически болят. Я в шоке. У меня руки и ноги болят капецки. Я не учусь. И по канатной дороге, и по скалодрому. <смех> как вовремя я начала снимать, когда как раз ты запнулся? Я че, без парня осталась, что ли? Подождите. Пс. Да. да, господи, блин! Я застаю из очень дешевого китайского века, потому что полностью разваливаюсь. <свят> о, о, вот Это выглядит как мой пиздюк. Мой <свят> пиздюк. Так, ну шо, давайте пиздить вину. <свят> Меня? На, нет, тебя. да нет. Дышь. дышь. О, Окей, давай нет. Свою... Тебе какую правую, левую? Ой. Руку. Мне золотенькую. На. Ой, я. А у меня расстегнулись эти прикинь. Надо бы их застегнуть. Они так хреново держатся на самом деле, ребят. Да, ё моё. Я одну-то застегнуть не могу. Ага. Эй, отдай руку, я тебя ногами пинать буду Ну тебе хана Хочешь файт? Ну давай файт Так, верни мне руку Верни мне руку, да, хотя бы левую Оранжевую дай Дай мне руку Ты бы шапку надела еще ну-то мало ли по башке прилетит. Специально в бошку целишься. Чтобы надела шлен, да. Что? О! На! Ну, Я пошел отсюда. Да. Ладно, ребят Мы сегодня напрыгались Вот Это был первый день Тюмени Мы устали Хотим домой И сейчас мы поедем домой Вот у нас уже труп все, первый день на сегодня окончен. Завтра посмотрим, что будет еще. Вот так вот. Банальное заключение первого дня. Второй день, ребята, в Тюмени и на фоне фонтана мы гуляем по Кристаллу. Сейчас будем шататься, мне надо купить новые джинсы. Фонтанчик. Я бы сюда сел, но здесь мокро. Фонтан, давай кто не это, это Не работает магия. Вот так бы сделать сейчас... Yeah. Ну, давай. Он не хочет меня слушать. Ладно. Погнали искать что-нибудь. Короче, ребят, мы зашли в Полбир, и как бы, ну, тут типа одежда, в основном, все, что меня убивает, это... хиппи-мобиль, мать вашу. Охренеть короче, ребят, я сейчас поехал на встречу с друзьями которые тоже здесь живут здесь, в Тюмени я вот сейчас иду, я сейчас пойми где иду я вообще в какой-то жопе я не втупляю, что я и где я это какая-то больница вот, вот это вот огромная больница тут дорога как бы, дома а куда мне идти? я не знаю, друг не пишет я им написал, что я как-бы вышел на остановке, я иду уже в их сторону, но я не знаю, как пойдут они. Вот, как-то так. Я вот иногда иду, знаете, гуляю по своему городу, и вот он вообще неинтересный. Гуляю по Омску, по Сугуту, хотя по Сугуту я не гулял, особенно. Гуляю вот по вот, Тюмени, я смотрю на архитектуру, на дома, они здесь очень интересные. По -то, по -то, посмотрите на это здание. Ну что, это пиздец, оно охеренное. Там домов, просто вот я надо. Потом очень, очень интересно. И вроде как бы стандартный, да, но блин, у меня город таких нет. там дома все серые, все одинаковые. Пятиэтажки, девятиэтажки, шесталки. Все суда одинаковые, ничего интересного. Приезжаешь в другой город, ты просто любуешься, просто на дома. Иногда просто сама. Знаете, что самое смешное? Вот я сейчас иду как бы в сторону дома друга, я не взял его номер. ВК мне не отвечает. Я боюсь, что он уже прошел давно мимо меня, где-нибудь вон по той стороне, потому что его дом на той стороне находится. И что мы с ним вообще не пересечемся сейчас. Я как бы не знаю вообще, где в какую и в какой местности, что это за район. Мне страшно. Помогите! Кто-нибудь запись уже идет да ладно ну что ж ребят Здорово. снова здравствуйте я как бы поздоровался с вами уже в начале видео но сейчас здороваюсь снова потому что это было давно короче это завершение нашей поездки в тюмень сейчас будет еще несколько вставочек и на этом все что могу сказать из четырех дней которые мы там пробовали самым продуктивным был именно первый день и именно поэтому у меня со второго, третьего и четвертого дня, в принципе, нету никаких видео. Потому что я ничего не записывал. Я, не знаю, я как-то либо забывал записывать, либо не было интересных моментов, которые можно было записать. Поэтому я ничего не записывал. Поэтому видос вышел хоть и длинный, но в особо... Видос хоть, блядь. видос хоть, хоть блять, Видос хоть и вышел длинный, но э, в основном там все было с первого дня нашего приезда в Тюмень. И все. Со второго, третьего и четвертого дня, считаете, практически ничего нету. С третьего и четвертого тем более, потому что на третий и четвертый день я вообще ничего не записывал, потому что я, в принципе, не знал, что записывать. В общем, вот, смотрите концовочку и я к вам еще вернусь. короче прошло чуть больше суток наверное я ничего не записывал потому что особо нечего было записывать были такие достаточно скучноватые дни ничего интересного не происходило вот И сейчас короче мы уже уезжаем мы ждем пока приедет автобус да в этот раз мы едем на автобусе на блаблакаре а не на поезде потому что поезд выходил дороже вот мы стоим сейчас на заправке где заправка вот заправка и ждем пока едет автобус и мы справляемся в путь дорогу да вот так вот прошли наши трое суток даже можно сказать шестое седьмое восьмое и девятое число четвер четверо суток практически вот ну а снимаю всего двое первый день конечно был самый как это сказать насыщенный остальные менее насыщенные ну Собственно, вот и все. Но ну, а мы скоро поедем. Да, что ж, мне сука не предупреждает, что мы пишем. Ну что ж, ребят, вот такая вот выдалась у нас поездка в Тюмень. Самым продуктивным днем был, как я уже говорил, первый. В остальные дни мне просто было нечего снимать. Но... Зато мы, в принципе, хорошо провели время. Вот. Купили подарки к 8 марта. Конечно, приехали мы 10 числа только, но это уже не столь важно. Я не знаю, что вам еще сказать, я думаю, вы, в принципе, все во влоге видели. общем, что я хочу вам сказать, это Спасибо за просмотр, а просить подписаться и там поставить лайк я не буду. Если вам понравилось, то вы это и так сделаете, я думаю, да. Ну, а на этом все, ребят. Всем удачи и всем пока.